Каждая женщина при построении отношений с мужчиной хочет прийти к полному взаимопониманию. Но чаще всего ожидания не соответствуют реальному положению вещей. В первое время на волне эмоционального подъема женщина не задумывается об особенностях мужчины, которые могут восприниматься как в положительном ракурсе, так и не очень положительным. Вы смотрите на него влюбленными глазами, видите только его позитивные черты первая симпатия возникает когда вы еще очень мало знаете о человеке вам он нравится по каким-то внешним признакам лицо сильные руки глаза приятный тембр голоса запах его потом увидите другие его позитивные качества умный щедрый успешный созвучное вам чувство юмора и так далее и влюбиться в такой идеализированный образ, состоящий из одних только позитивных черт, очень легко. Но рано или поздно приходится столкнуться с реальностью. У самых классных, интересных и успешных мужчин всегда есть качества, которые покажутся вам не очень приемлемыми. Могут вас не устраивать и на каком-то этапе даже раздражать. Я, Гарри Маркелов, считаю, необходимо вас проинформировать, что чем раньше вы увидите и осознаете эти качества, тем лучше будет для вас. Чем раньше вы решите для себя, готовы ли вы мириться с теми или иными качествами, тем менее глубоко вы успеете погрузиться в эти отношения. А значит, сможете принять решение осознанно и взвешенно. Если вы принимаете решение, развивать отношения, наступает следующий этап – это приятие. Вам неплохо бы принять мужчину таким, как он есть, с его предпочтениями, увлечениями, особенностями, ну и, конечно, недостатками, которые могут входить в, раз, в разряд этих самых, самых особенностей. Может мелькнуть надежда, а вдруг с вами он изменится. Может быть, да, а может быть, нет. Но это совершенно точно не произойдет, только потому, что это хотите вы. Если этому и суждено произойти, то только потому, что это зачем-то понадобится ему. Если будете давить, то вы сами только разочаруетесь, толкнув его от себя. Если вы идете на наперекор своей природе и позволяете мужчине то, к чему сами не готовы, это выглядит как насилие над собой. Вы становитесь жертвой. Привыкайте терпеть, а не принимать и только вызывать еще больше раздражения у него. Разве это является вашей целью? Уважайте себя, научитесь чувствовать свои потребности и четко определите, что входит в рамки вашего приятия. Также принять мужчину таким, как он есть, чтобы это вас не травмировало. Для начала нужно понять, что он и себя представляет на самом деле. Не в ваших там фантазиях там, а объективно. А это невозможно сделать без умения выстраивать общение. Вам нужно научиться устанавливать собеседникам контакт, активно слушать и слышать его, чтобы понимать, что хотел сказать и что подразумевал мужчина. Помните, именно в общении раскрывается как позитивные, так и негативные качества характера. Чтобы составить объективный портрет вашего мужчину, можно воспользоваться простыми упражнениями. Взять листок бумаги и разделить его на две части. В одну вписать не менее 20 достоинств мужчины, а в другую его недостатки. Их может быть меньше или больше, чем достоинств. Как получится у вас? И самое главное, будьте честны с собой, сами с собой. Вспомните разные ситуации, когда этот мужчина дарил вам позитивные эмоции, что привлекло вас в нем изначально. И за что вы можете уважать и гордиться им. А в колонку недостатков пишите его поступки, которые вы, возможно, никак не можете ему простить. Вспомните все, что доставляет вам дискомфорт в отношениях. Обязательно включайте его слабостей и неприятные вам привычки. Все то, с чем вам никогда больше не хотелось бы сталкиваться. Теперь посмотрите на колонку с достоинствами. Вот здесь они. И посмотрите на нее, как знаете, как некое маркетинговое рекламное описание вашего мужчины. Если вы вступите с ним в отношения, вы все это получите. А вот в колонке с недостатками цена которую вы готовы или не готовы за это все заплатить. Увы, за все в этой жизни приходится платить. Это нужно принять просто как факт. Учтите, чтобы сделка состоялась и была успешной, нужно принять абсолютно все пункты из списка со знаком минус. Если какой-то из недостатков перевешивает, лучше отпустить этого мужчину и отправляйте свободное плавание, став как любят. Говорят, как любят говорить. Говорят, слышите? Говорят режиссеры чистым листом или пластилином. И помните, с этого момента вы азартный, заинтересованный и увлеченный исследователь, что, несомненно, начнет привлекать к вам правильных мужчин. Если вы только терпите, а не принимаете его друзей, его привычки, которые вами признаны как вредные, рано или поздно, это обязательно проявится в какой-нибудь ссоре и даст трещину в ваших отношениях. Однажды, приняв своего мужчину таким, как он является, вам хорошо бы просто поверить в него, то, что он такой, какой он есть, со своими особенностями, которые вы раньше принимали за недостатки. И эта вера, эта надежда, любовь обязательно приведут вашу пару к безоговорочному взаимопониманию. Безграничное доверие – ключевой признак полного взаимоприятия. Доверяйте своему мужчине, принимайте его, какой он есть, и тогда в ваших отношениях навсегда поселится гармония и счастье.